Всем привет! Данное видео будет полезно в первую очередь новичкам. Сегодня мы рассмотрим стрельбу и ее дальность, способности и спецсредства у всех штурмиков. Видео по другим классам ищите на моем канале, а также все прицелы от легендарок и эпиков и стрельбу с ними будет в отдельном видео по каждому классу. Напоминаю, что это видео не является обзором или гайдом и созданной целью просто познакомиться с оперативниками новичков. Полный разбор ищите в отдельных видео по каждому оперативнику и немного о рефералке в калибре. И Первый на очереди у нас штурмвик Волк, я рекомендую его брать для начала, он очень простой в освоении, как вы видите на близкой дистанции он довольно таки неплохо стреляет, в принципе все штурмвики на такой дистанции неплохо стреляют. Далее рассмотрим самую важную часть данного оперативника, это его обилка, и у этого оперативника обилка очень интересная, хотя и простая до безобразия. При ее активации у нас уменьшается отдача и увеличивается точность, что позволяет даже без прицела стрелять ровно в точку, ну фактически в точку. Если же мы посмотрим на стрельбу на большую дистанцию, то мы увидим, что точность уже не такая хорошая. В принципе, у Волка средняя точность. Но, как вы понимаете, она довольно-таки неплохо компенсируется отдачей при использовании обилки. Если же не контролировать отдачу, а просто нажать на стрельбу, то мы увидим, что прицел идет точно вправо и вверх. Но все-таки отдача великовата, не самая лучшая. Но, как вы поняли, это все идеально компенсируется нашей обилкой, которая проста до безобразия. Прожали обилку и даже без прицела все летит точно в цель. Давайте же рассмотрим стрельбу по ботам, здесь мы будем стрелять как с обилкой, так и без обилки, Из одного магазина мы можем довольно таки неплохо разбирать противников, но не стоит забывать, что в у меня установлено 45 патронов, а не 30, что замедляет нашего противника, Например, наша особенность, с 30 патронами мы бежим гораздо быстрее, чем с 45 патронами в магазине. Стрельба от бедра, стрельба соответственно в прицеле, сейчас заюзаем обилку и посмотрим, как же можно легко убивать. Как по мне, довольно-таки скучный оперативник, хоть и хороший. Сколько нерфов он пережил, ужас. Заюзали обилку. И довольно-таки неплохо разбираем противник как на ближней, так и на дальней дистанции. Такое ощущение, что мы включили Прицел, даже точность. Заметили, да, что стреляет бедра сейчас, я гораздо лучше стрелял. Чем когда пытался контролировать отдачу. Также мы обладаем неплохим постольным гранатометом с хорошим уроном и просто шикарной дальностью стрельбы можно перекидывать через всю карту и убивать противника, главное попасть в него. Далее мы рассмотрим урон с основного оружия. По голове мы наносим 20, в тело мы наносим 12 и по конечностям наносим 10. Плюсом можно отнести нашу дальность стрельбы. Падение урона начинается аж с 37 метров это просто идеальный показатель. Среди штурмиков. Если не ошибаюсь, по-моему, даже один из лучших показателей. Посмотрите, просто обилка, стрельба. Волк это просто обилка. Больше у него ничего такого интересного нет. Кстати, хотел сказать небольшой недостаток у волка. При активации обилки у нас снижается скорость на 25%, процентов и мы не можем использовать рвок. Но в принципе, когда мы стреляем, нам это и не надо делать. Следующим мы рассмотрим штурмика Перун, который обладает скоростью 9,3%. У волка было 9,6. Мы стреляем фактически так же, но контролировать отдачу нам надо гораздо меньше. Если обратите внимание, то при стрельбе наш прицел меньше дергается, соответственно, нам проще попадать цель и надо меньше напрягаться. Давайте посмотрим стрельбу на дальность. Как вы видите, спрей идет точно вверх, его не виляет ни влево, ни вправо, соответственно, у волка обводил чуть вправо и сильно вверх. У перна этого нет, соответственно, мы более точно стреляем по центру, даже без использования обилки. К обилке мы еще вернемся. Давайте еще раз от бедра. Ну, а бедра стандартно. Хотел бы сказать, что с пистолетом мы бегаем гораздо быстрее. За счет этого мы являемся одним из самых быстрых оперативников в нашей игре, что позволяет нам очень быстро занимать выгодные позиции. Проверим стрельбу. Далее стрельба с помощью обилки. Мы наносим теперь на 50% больше урона. Но, как вы заметили, стрельба переходит на одиночный выстрел. Пули пробивают насквозь и могут поразить сразу нескольких противников. И после убийства по способности оперативник у нас лечится. Но, как вы заметили, как только обилка заканчивается, мы автоматически переходим сразу на автоматический огонь. Как бы это ни звучало тавтологически. Соответственно, также у нас есть флешка с очень большим радиусом поражения от 5 метров, что позволяет нам очень легко оглушить противника. А также нескольких противников выйти из зоны поражения довольно-таки непросто. Далее мы рассмотрим стрельбу из основного оружия, а также радиус поражения флешки по нескольким противникам сразу. По урону у нас 23 в голову, под 59, в тело 14, под обилкой 36. Как обратите внимание, мы сразу трех противников застанем одной флешкой. Соответственно, радиус поражения приличный. Далее, по конечностям урон 11, под обилкой 28. Хорошая билка по цифрам, но, к сожалению, редко используемая, в связи с тем, что скорострельность под этой билкой у вас очень низкая, и когда противник на вас выходит... Вам нужна, в первую очередь, скорострельность. Обилка а мощная, но ситуативная. Далее на очереди один из самых желанных когда-то оперативников калибри, штурмовик Ворон. К сожалению, у него не низкая скорострельность, всего 8,8 выстрелов в секунду, но с очень, прям очень шикарной точностью, которая позволяет накидывать ровно в точку, просто идеальный в плане контроля отдачи. Сейчас я вам продемонстрирую, какая же у него отдача. Во всех моментах я не сильно контролю отдачу, дабы было видно какая она. Как видите, спрей идет почти по центру и только под конец уходит вправо. Что показывает нам какая у него отдача. Отдача минимальная, контролировать ее гораздо проще, чем у того же пирона. Но как вы заметили, скорострельность 8.8, даже по звуку слышится медленный темп стрельбы, что нам дает понять, что данный оперативник в прямой перестрелке должен навешивать только по головам, иначе он не успеет перестрелять противника. В данный момент я фактически не контролирую отдачу, а просто на лайте стреляю и все равно все летит в центр. Кстати, к плюсам данного оперативника можно отнести то, что мы не восприимчивы газу, соответственно мы газа не боимся. Играем против кошмаров и ботов, которые используют газ, не особо боясь этого газа. Как вы видите, по стрельбе стрелять довольно-таки комфортно, прицелы есть разные, в легендарках, а также в эпиках, это все в отдельном видео. И вы заметили, да, что на большую дистанцию урон у нас начинает резко падать. Дело в том, что падение урона начинается аж с 29 метров. У перона 31, у волка аж 37, у нас уже 29 метров падения урона. Но мы выигрываем у них за счет разового урона, который в голову имеет 28 единиц. У пюрона 23, напоминаю, у волка 20, соответственно, у нас самый большой урон, но одна из самых низких скорострельностей в игре. Кстати, мне больше нравится стрелять с механического прицела. Далее мы постреляем по мишеням, а также проверим наши мины. Наше спецсредство это мины направленного действия, которые срабатывают, как только противник попадает в зону поражения. Соответственно, чем дальше вот мины, тем меньше противник получает урон. Если вы обратили внимание, то помимо урона на противника также накладывается кровотечение. Этот эффект появляется не сразу, а по мере прокачки оперативника. Как вы можете заметить, мы можем стоять рядом и не получить урон. Далее по стрельбе в голову, как видите, 28. В тело у нас 14. По конечностям мы наносим 11 урона. Если обратить внимание, по действиям обилки над противником появляется несколько значков. Дело в том, что при активации обилки любое попадание по противнику из основного оружия накладывает на него эффект «Слабость». То есть противник теряет очки «Выносливость». И при этом, если мы попадаем по противнику под действием обилки, противник замедляется. Соответственно, нам еще проще накидывать по голове. Данный оперативник является больше штурмиком-оборонителем, чем атакующим. Хотя, если честно, в атаке он тоже неплох, я редко на нем сижу, но все-таки скорострельности иногда не хватает. Далее оперативник Плут, особенностью которого является его способность, вызывающая куклу, а также бешеная скорострельность 13 выстрелов в секунду. Это топовый показатель среди всех штурмиков. Естественно, к минусам можно отнести то, что прицел немного кидает влево и вправо, но на ближней дистанции, в принципе, это не чувствуется. Посмотрим на спрей. Как видите, забирает немножко вправо, а также очень сильно вверх. Давайте посмотрим, как стреляется прицель на большую дистанцию. Контролировать отдачу гораздо сложнее, чем на трех оперативниках, о которых я рассказывал вам ранее. Соответственно, от бедра на точность тоже нельзя рассчитывать. Как видите, прицел кидает влево-вправо и с этим... Придется смириться, данный оперативник лучше всего показывается именно на ближней и средней дистанции. Ну от бедра все понятно. Давайте пополним патроны и посмотрим. Сразу заметим как быстро уничтожается противник, но это наводит нас на одну простую мысль. Мы очень быстро тратим патроны, что приводит нас к патронному голоданию. Наша скорострельность, да, позволяет быстро забрать противника, но в то же время мы очень быстро остаемся без патронов. Не лучший выбор для ПВЕ, но довольно таки хороший выбор для ПВП. Далее мы рассмотрим наши спецсредства. Мы обладаем гранатой, которая помимо взрыва и нанесения урона также накладывает кровотечение, что позволяет добить противника. А также можно взорвать какое-то укрытие. Единственное, надо помнить, что чем дальше от центра взрыва, тем урон ниже. Поэтому данную гранату надо кидать поближе к противнику. Из минусов также можно отнести то, что у нее очень длинный запал. Поэтому данная граната считается плохой связи с тем, что от нее можно фактически уйти пешком. Далее мы испытаем стрельбу. На помещение посмотрим урон, а также посмотрим, какой же урон может нанести наша граната, если кинуть ее сразу в нескольких противников, которые каким-то чудом останутся на месте. По голове мы наносим 17, в тело мы наносим 9, по конечностям 7. Да, урон у нас маленький, но с счет скорострельности мы не чувствуем особых проблем. Сейчас включим трех противников, обратите внимание, что я бросаю гранату. Сколько урона получает центральный, сколько урона получает боковые. Боковые фактически не получают урона, 2, точнее две единицы урона это очень мало, но зато на них все равно накладывается кровотечение. Через стену урон не проходит, соответственно кровотечение тоже не накладывается. Давайте перейдем к нашей обилке, которая довольно интересна. Наша способность позволяет нам вызывать куклу, которая является точной копией оперативника плута, что заставляет всех ботов переключиться именно на куклу, а не на вас и вам проще будет убить противника, который не замечает разницу. Естественно, в PvP запутать живого человека гораздо сложнее, чем бота, но тем не менее, нет-нет, да испутайте все карты противнику, и он подумает, что это вы стоите за углом. Единственное, чего не хватает этой кукле, чтобы она двигала ногами. Далее на очереди оперативник Кошмар, который когда-то имбовал, но сейчас пришел в норму. Наша скорострельность 11.2, что очень хороший показатель, к можно отнести нашу дальность стрельбы, падение урона начинается с 25 метров. Но тем не менее комфорт стрельбы остался и это радует. Давайте посмотрим на наш спрей. Он довольно ровно уходит вверх и чуть-чуть влево, и чем больше стреляешь, тем больше уходит влево. Но тем не менее, влево-вправо не прыгает, за счет чего контролировать отдачу довольно-таки комфортно. Еще раз напоминаю, падение дистанции, точнее урона на дистанции 25 метров. Он относится к оперативникам, на которых комфортно стрелять на ближней средней дистанции. Из плюсов можно отнести, невосприимчивость газу. И помимо того, что мы не воспринимаем газ, мы сами стреляем газом, но обо всем по порядку. Перейдем к стрелу ботов. Разбирается боты довольно-таки просто за счет высокой скорострельности, но как видите на большой дистанции нам уже не хватает урона. И патрон тратится быстро, но не так быстро как у плута. Постреляем немножко от бедра. Опять из прицела. Ну в принципе вы поняли. Далее стреляем газом. Газ стреляет, конечно, не через всю карту, но на приличную дистанцию, что позволяет выкурить противника, либо его добить. Урон от газа у нас 16 единиц. Самое хорошее, что помимо того, что мы стреляем газом, мы еще раз напоминаем невосприимчиво к этому газу. Так что мы можем кинуть газ и сами в него зайти, а также не бояться, когда нас пытаются выкурить противники, обладающие газом, например, Пророк, либо боты, которые также стреляют газом. Давайте перейдем к стрельбе. Соответственно, если посмотрим на урон, то в голову мы накидываем 23, по телу 13 и по конечностям 10. 23, в принципе, неплохой урон с нашей -то скорострельностью. На ближней дистанции, напоминаю, мы опасный противник. Давайте включим ботов и посмотрим на урон и площадь поражения нашего газа. Площадь довольно-таки большая. Каждый, кто попадает в эту область, получает урон. Помимо того, что этот урон получает противник, также любой союзник, находящийся в этом Облаки газа тоже получают урон, будьте осторожны, когда используете свое спецсредство. После активации нашей способностью, любое попадание по противнику из основного оружия накладывает на него эффект растерянность. Это когда оперативник не может применять способность и сбрасывать все положительные эффекты, кроме лечения, щита и звена. Соответственно при попадании по противнику вы лишаете его возможности применять любые свои способности, что делает противника более слабой и легкой добычей для вас. Дальний штурмкерин очень популярный оперативник в игре Калибр. Его скорострельность является средней, 10.5. Это и немало, и немного. В принципе хватает. По точности также все на среднем уровне. Как видите, на ближней дистанции мы стреляем ровненько в точку. В принципе какой штурмник у нас не стреляет в точку. Давайте посмотрим на его спрей. Спрей уходит влево чуть больше, чем у Кошмара и под конец прыгает вправо. У Кошмара все более стабильно, постоянно влево. Постреляем от бедра, кстати на дальность стрельбы у Кошмара 25, у Рейна 31, дальность будет лучше, соответственно цели на удаление мы разбираем гораздо быстрее. Также особенность у данного оперативника это то, что при активации способности мы вокруг себя уничтожаем дроны, мины и другую электронику противника. Ну и давайте еще пару раз постреляем по удалению. Теперь перейдем к отстрелу ботов, посмотрим как эффективно мы справляемся с ними. По факту, имея почти на одну секунду меньше скорострельность, а также на 2 единицы меньше урона, на дальность мы разбираем противников плюс-минус одинаково. Но все-таки иногда эти 6 метров решают. Не стоит забывать самое главное. Штурмовик – это оперативник, который воюет на близкой и максимум средней дистанции, и дальность все-таки это не про нас. Наше спецсредство – это довольно мощная граната, которая способна не только разрушить препятствия, но ну а также нанести серьезный урон противнику. Взрывается довольно быстро, что позволяет эффективно уничтожать противника. Давайте немного постреляем. При стрельбе по голове мы наносим урон 21 единицу, в тело 12, по конечностям 9. При применении способности на противника, что в зоне действия, накладывается эффект Эми и растерянность, то есть отключаются все активные способности у противника. Это значит, что любая обилка, которая в данный момент активна, Выключается, что позволяет вам более эффективно уничтожать противников на близкой дистанции. А также напомню, в процессе прокачки это позволяет вам уничтожать дроны, мины и другую электронику. Рейн довольно популярен в рангах. Корсар довольно интересный оперативник, у которого есть куча разных особенностей по применению спецсредства. А также его способности Начнем с того, что его скорострельность 10.5 Это равно скорострельности Рейна Но урон больше на 4 единицы А дальность стрельбы, к сожалению, Карсара на 2 метра Меньше, но 2 метра не решает так, как решает количество урона Но не стоит забывать, что помимо скорострельности и урона в единицах Есть такой параметр, как бронепробитие Поэтому более подробно лучше обратиться к гайдам Это я еще не говорю по те параметрам, как скорость бега, расход стамины и так далее Если вы обратили внимание, у нас очень сильная отдача влево до середины магазина После этого отдача переходит вправо Что не лучшим образом сказывается на контроле нашей отдачи Также у нас есть интересная особенность Мина противника реагирует с задержкой Что позволяет пробежать мимо мины Получив минимальный урон Либо не получив его вообще Давайте посмотрим на наше спецсредство Это мина С4 Которая взрывается по нашему желанию Соответственно мы ее кидаем И в нужный момент подрываем сами, например можно кинуть сразу 3, но если честно это не имеет смысла, так как и одна мина довольно-таки мощно взрывается. К сожалению мы не выбираем очередность подрыва, так что мины взрываются сразу все одновременно. стоит помните, что если вы кинули С4 и вас убили, а в это время у вас в руках был детонатор, вы можете подорвать мину даже после своей ликвидации. Давайте посмотрим на стрельбу. Раньше мину можно было закинуть на не такую большую дистанцию, но после аппа эта мина довольно таки далеко бросается, что позволяет более эффективно уничтожать противника, а также подлавливать его. Довольно неплохо показывается против бастионов, но есть еще одна небольшая фишка c 4 можно цеплять также на союзника, что позволяет вам использовать вашего союзника как приманку для того, чтобы подорвать противника. В принципе сейчас я вам это продемонстрирую, кинув мину на противника, а также на союзника. Не стоит забывать про эту интересную фишку. Давайте посмотрим на наш урон. В голову мы накидываем 25, в тело 12, по конечностям 10. Хотел также сказать, что при применении способности, после попадания по цели на противника на 10 секунд накладывается метка, а также замедление. Соответственно противник медленнее двигается, и его проще уничтожить. Во время прокачки у вас появляется еще другая особенность. Цель, попавшая под способность, в течение 10 секунд не может лечиться и получать щит, а в случае ликвидации не может ползти. Соответственно, убив противника, он не сможет отползти в безопасное место, где его будут реанимировать союзники. Если в совокупности взять все фишки, все особенности, которые есть у Корсара, это его делает очень интересным оперативником, который доставит вам положительные эмоции от такого геймплея. И следующим на очереди является оперативник, который пристарает старую гвардию. Это штурмовик «Стерлин», который имеет, к сожалению, не очень высокую скорострельность, 9 выстрелов в секунду, и неплохой результат по урону в голову 26 единиц. Также мы обладаем неплохой дальностью стрельбы, падение урона у нас начинается аж с 34 метров, что позволяет нам эффективно уничтожать противника на большой дистанции. Как вы обратили внимание по справе, проходит четко влево, затем немножко вправо и выравнивается ровно посередине. Сильно ствол вверху у нас не задирает, за счет чего контролирует отдачу, будет довольно-таки комфортно. Давайте попробуем стрелять от прицела. Летит очень точно, очень неплохо. И скорострельность, соответственно, у нас низкая. И как вы поняли, данным оперативникам лучше стрелять по голове. Низкая скорострельность не позволяет вам стрелять по корпусу. Да и вообще, в принципе, всегда лучше целиться в голову. Давайте попробуем пострелять нашим спецстрелям. Как вы видите, мы можем стрелять через всю карту, не заморачиваясь с дистанцией. Ну и урон неплохой. Если противник получает урон от нашего спецсредства, то на него накладывается замедление скорости и он не может использовать рывок, что делает его легкой добычей для добивания. Контроль отдачи просто шикарный, если обратить внимание, то мы за один магазин, не напрягаясь, забираем дальнего бота. Ну, В данном случае мне понадобилось чуть больше выстрелов, но тем не менее, если действительно стараться контролировать отдачу, то забрать противника на большой дистанции не составит труда. Данный оперативник очень неплохо с этим справляется. За это мы расплачиваемся низкой скорострельностью, соответственно на ближней дистанции мы не так хороши против оперативников с высокой скорострельностью. Тут нам уже действительно нельзя промахиваться и отстреливаться только по головам, так что выживать на ближней дистанции надо учиться. Наши показатели 26 в голову, тело 14, по конечностям 11. Довольно-таки неплохой результат. Для оперативника, соответственно, в тело мы наносим 6А4, не стоит забывать, что у данного бота 3 плашки брони, соответственно, по легкобронированному противнику проходит гораздо больший урон. Теперь время для нашей обилки. Не обращайте внимания, что здесь меня убивают, так надо. Дело в том, что наша способность, получаем возможность самореанимироваться с потерей почти всей выносливости и с небольшим количеством здоровья. Это значит, что когда нас убивают, у нас есть возможность отползти, зажать кнопку встать и самого себя реанимировать. Но есть небольшой минус, вы теряете абсолютно всю выносливость, поэтому данному оперативнику стоит бегать именно со стимулятором, чтобы после смерти сразу вколоть себе шприц, и если успеете это сделать, соответственно у вас появится возможность сразу еще раз заюзать обилку, и в случае смерти реанимироваться. и так по кругу, соответственно имея хорошее укрытие, хорошую дистанцию от противника, если вас сложат, то вы имеете возможность Каждый раз исправлять свою ошибку, реанимироваться, поменять позицию, убить противника и так далее. Очень прикольная билка, прислушные иногда про нее забывают ваши противники. Вы лежите среди них, сами себя реанимируйте, резко подрываетесь, начинаете их убивать. Довольно интересный оперативник, всем рекомендую, но не супер суперрумба. Также у нас есть интересная фишка. При получении урона у нас увеличивает скорость бега на 2 секунды. Соответственно, если мы получаем урон, мы быстрее бежим и имеем возможность спрятаться от противника. Настало время поговорить об одном из самых необычных штурмиков в нашей игре. Штурмик Авангард с ружьем. Скорострельность всего 4 выстрела в секунду, но этого, если честно, просто достаточно. За эти короткие секунды мы просто уничтожаем все, что находится перед нами. Развалить трех противников, которые стоят возле нас, вообще не проблема. Это смерть машина на близкой дистанции. Не обязательно целиться, мы можем просто стрелять от бедра, ведь, как вы видите, разлет не очень большой. Если стрелять от бедра, конечно, немножко разлет чуть больше, и если стрелять чуть медленнее. Пуш попадать просто в точку. Но если будешь стрелять очень быстро. В принципе на такой дистанции попадать не составит никакого труда. Просто знайте что если стрелять от бедра. Маленький разброс. Но есть. Сейчас видите мы стреляем очень быстро в прицеле. Прицел быстро возвращается. Начнем стрелять от бедра. Медленно тоже вернется. Если начнем стрелять быстро от бедра. Соответственно будет возвращаться чуть медленнее. Думаю повторяюсь. Но тем не менее. Запомните одно. Этим оперативникам нельзя стрелять на большую дистанцию, просто кощунство тратить патроны. Он предназначен для уничтожения только ближней цели. Здесь он просто король своей дистанции, с ним уже никто не сравнится. Падение урона начинается уже с 13 метров. Также авангард обладает полным иммунитетом к оглушению. Соответственно все флешки, которые будут выпущены в нас, не возымеют на нас никакого эффекта. Оглушить нас просто невозможно. А вот мы можем оглушить и не только. Давайте перейдем к отстрелу ботов. В принципе, и так все понятно, хотя пару выстрелов все можем сделать. У нас есть также небольшая особенность. Имея длинный ствол, мы увеличим дальность стрельбы, но замедляем скорость передвижения. Поэтому бегайте с пистолетом либо с спецсредством. Это имеется в виду только с длинным стволом. Как вы видите, ближний бот отлетает за 1-2 выстрела. А вот средний бот живет гораздо дольше. Конечно, часть дроби летит не в бота, а в укрытие, но сами должны понимать, что если противник стоит за укрытием, попасть вам в него будет гораздо сложнее, тем более на такой большой дистанции. Но тем не менее, даже если стрелять в бота чуть выше, все равно дроби пролетают влево-вправо и над ним, и не наносят ему никакого вреда. А стреляя по дальнему боту, вообще нет никакого смысла. Еще раз по ближнему два выстрела, по дальнему боту от бедра, соответственно, в принципе, плюс-минус то же самое, дроби уходят. Соответственно у нас в укрытие. Поцелимся сверху бота, чтобы не попадать в укрытие, но ну, все равно попадаем, ладно. Вы общий смысл поняли. Даже стреляя выше, мы не возымели никакого результата. А если стрелять в дальнего бота, то мы просто тратим свое время и я ваше время. Настало время посмотреть наше спецсредство, которое оглушает противника на одну секунду, а также отравляет его на 5 уронов в секунду. Это позволяет не только оглушить противника, чтобы его уничтожить, а также помогает выкурить противника и заукрыть. Все-таки газ и отравление это такое себе удовольствие. Дальности броска в принципе хватает, чтобы выкуривать противника на большой дистанции. Оглушение действует не только на противника, но также на союзника, как в принципе и отравление. Так что вы можете отравить не только своего противника, но также своего союзника. Довольно неплохая комбинация отравления от газа. И оглушение. Одна секунда, но все-таки этого иногда вполне достаточно. срабатывают довольно-таки быстро. Давайте посмотрим по стрельбе. Здесь насчет стрельбы есть небольшой такой нюанс. Дело в том, что у этого бота 5 плашек брони. Соответственно мы не сможем посмотреть здесь полноценный урон от нашего ружья. Но имейте в виду что урон проходит 84 единицы, если конечно все дроби залетают. Помните, что играя на авангарде, надо сокращать дистанцию, а играя против него, соответственно, разрывать дистанцию с ним, чтобы выжить. Также здесь будет момент, где после активации способностей на меня накладывается щит прочности 40 единиц, а также мы начинаем отражать 20% полученного урона от стрелкового оружия в стреляющего. Были моменты, когда я убивал противника, даже не стреляя в него, он сам себя добивал, стреляя в меня. Это не вечно и действует недолго, но тем не менее, прикольная билка 20%, иногда вполне достаточно, здесь бот убил сам себя. К минусам данной билки можно отнести то, что после ее активации вы получаете эффект метку и становитесь видны всем противникам по всей карте. На ваших экранах Афелла оперативница с возможностью... Включать бессмертие, а также она имеет возможность устанавливать плюс 10 патронов в магазин, но за это расплачивается эффектного замедления, поэтому при беге бежим не с основным вооружением. Скорострельность довольно-таки неплохая, 11 выстрелов в секунду, также имеет неплохую точность, если смотреть на фаер, то он идет ровно вверх, да, задирает ствол высоко вверх, но тем не менее боковой отдачи у нас нету, так что точностью стрельбы мы не обделены. Давайте посмотрим, как мы стреляем на дистанции. Как вы видите, довольно-таки неплохо контролируется. Попробуем еще раз. Как вы видите, довольно-таки неплохо вложим в центр. От ведра, в принципе, тоже ложит неплохо. Хотя, в принципе, разлет большой. Давайте посмотрим на наше спецсредство. Наше спецсредство это зажигательные гранаты. После взрыва они создают огненную завесу, которая горит 10 секунд. И попадая в эту область, вы получаете урон 12 единиц. В течение 3 секунд. Соответственно... В эту лужу лучше не вставать. Урон в голову у нас 22, и падение урона начинается с 28 метров. В принципе средний показатель, что по дальности стрельбы, что по урону. Наше спецсредство, к сожалению, летит недостаточно далеко. Хотелось бы дальше, если мы перебарщим с дистанции, оно взрывается в воздухе. Всю карту спецсредства не простреливаем, но ну и маленькой эту дистанцию тоже не назовешь. Не забывайте, что поджигайте не только противников, но и союзников, а также себя. И у вас нет полного иммунитета от горения. Он у вас снижен только на 50%, так что вы будете гореть точно так же, но чуть менее ярко. Пришло время для нашей обилки. Когда вы юзаете обилку, вот этой способность, вы наносите 130% урона. И в то же время по вам проходит тоже 130% урона. Это значит, что вы быстрее ликвидируете цель но вы также быстрее начинаете умирать, если по вам стреляет. Так что будьте осторожнее и лишний раз не подставляйте. В обычное время вы наносите 22 урона, под этой обилкой вы наносите 29 урона. Имея при этом дальность падения урона 28 метров, вы превращаетесь в ворона со скорострельностью 11 выстрелов в секунду. Если вы обратили внимание, то огонь разливается даже если вы стреляете за укрытием. Я не знаю в какие щели он проникает, но тем не менее. Эта способность идеально комбинируется с нашей другой особенностью во Время действия способности при получении смертельного урона вы получаете бессмертие на 2 секунды Также во время действия вашей способности вас не могут оглушить Тактика игры на F.L. очень простая Быстро добежали, заюзали свою обилку, Начинаете убивать противников, они начинают убивать вас Они вас убили, но еще 2 секунды вы живы поэтому спокойненько допилите тех, кто остался, а ваши союзники должны уже доделать то, что вы начали. Конечно, за 2 оставшиеся секунды спокойненько допиливать не получится, но в прямых руках 2 секунды это просто вечность. Штурмик Фара является оперативником, который не только уничтожает противников, но также может засвечивать их на большой дистанции и выстреливать минами, которые могут убивать противника на перебежках. У нас очень хорошая точность, но соответственно за этого расплачиваемся стандартно нашей скоростью стрельбы. Наша и 9,4 секунды. Если посмотреть на наш спрей, то он уходит ровненько влево и чем дольше стреляешь, тем разброс больше, но тем не менее не очень высоко задирает ствол и контролировать Стрельбу нет никакой сложности. Вы видите, все летит довольно комфортно в центр. Стрельба не доставляет нам никаких сложностей. Противника на дальней цели мы также неплохо разбираем и забираем с одного магазина. Здесь нет ничего сложного. В наше спецсредство это возможность выстреливать мину на большую дистанцию, которая при подрыве накладывает на противника замедление. Соответственно, мы можем выстреливать. На большую дистанцию мину, как только противник заходит в зону поражения, мина автоматически срабатывает и подрывается. Если вы обратили внимание, то противник стоял за укрытием, мина не срабатывала. Противнику надо именно зайти в зону поражения, ну либо можно просто в него попасть. Пока мы бежим, есть одна маленькая прикольная штучка именно по поводу бега. Перепрыгивая препятствия, вы получаете плюс 20% скорости бега, ненадолго, но тем не менее позволяет вам ускориться. Также наша мина обладает небольшой особенностью, если мы ею стреляем в нашего союзника, она к нему крепится, если противник подойдет очень близко, он подорвется. И есть такой маленький прикол, что мину можно цеплять не только к нашему союзнику, но также можно прицепить и к какому-нибудь дрону. По поводу урона, мы стреляем 23 в голову, 12 в тело и 9 в конечности. Если вы обратили внимание, мы довольно-таки неплохо убивали дальнего бота. Все благодаря тому, что у нас дальность падения урона составляет 36 метров. Дальность это наша. Давайте поговорим про нашу способность. Наша способность это возможность выстрелить фаер, который засвечивает противника в радиусе действия. А также за каждую засвеченную цель дает нам щит на 10%. Максимум можем получить щит 40%. Соответственно, если 4 противника засветили, на вас падает щит 40%. Засветили троих 30%. Ну вы поняли логику. Перекрывать перебежки либо какие-то выходы на этом оперативнике, просто шикарно. Остался предпоследний штурмовик, казахский оперативник Мустанг. Как вы слышите по звуку стрельбы, у него скорострельно всего лишь 8 выстрелов в секунду, а это значит, что у нас должна быть хорошая точность попадания. Давайте посмотрим на наш спрей и стрельбу на дальность. Как вы видите, спрей уходит у нас вправо и очень сильно вверх, но тем не менее, итоговая точность остается хорошей. Есть обратите внимание, что мы попадаем фактически в центр, очень хорошо стреляется и контролится отдача. Как бы это странно ни казалось, но тем не менее, стреляется довольно-таки комфортно. Все благодаря нашей скорострельности, которая позволяет нам контролировать отдачу. Еще немножко постреляем и перейдем к нашему спецсредству. Наше спецсредство подствольный грантомет. В принципе, он является больше дробовиком, наносит бешеный урон, особенно на ближней дистанции. Вы можете, в принципе, шотнуть противника. Все летит в центр, но чем больше дистанция, тем меньше урона. Падение урона на расстоянии очень катастрофическое. Давайте посмотрим, как мы стреляем по ботам. Как вы видите, все неплохо залетает. Обратите внимание на дальнего бота. Все заходит, в принципе, очень и очень хорошо. Мы фактически убиваем дальнего бота, используя один магазин на всех трех противниках. Давайте еще раз простреляем. Ну, не сильно отличается, но больше половины мы сносим, бот фактически остается шотным. Да, на такой дистанции видно, что мы снимаем немного и с одного выстрела не убиваем, даже с двух выстрелов мы убиваем, только с трех. Мы еще разрушили укрытие. Если честно, на вот такой дистанции мы спокойно разрушаем укрытие, не испытывая при этом никаких проблем. Также мы можем уничтожать противника, сидя за укрытие. Да, урон на такой дистанции, соответственно, тоже небольшой, но если близко подошел противник... Через это укрытие мы можем спокойно его забрать. Теперь посмотрим на урон нашего мустанга. 26 в голову, 16 в тело. И 12 по конечностям. Также хотел бы отметить, что падение урона начинается с 34 метров. Наша способность позволяет нам засвечивать всех противников на 7 секунд. И после этого на вас накладывается метка на 5 секунд. Соответственно, вы можете засветить всю команду противника, но их увидит только вы. Поэтому не забудьте сообщить своим союзникам, где находится противник. И последним в нашем списке является оперативник Лазутчик. Страна Беларусь. Если обратить внимание, да, прицел сильно уводит влево, если честно, можно контролировать прямо в центр на ближней дистанции. Я просто хотел вам показать, насколько влево уводит наш прицел. Если вы обратите внимание на спрей, то он очень сильно уходит влево, прям очень сильно влево. Но с другой стороны, вы сразу понимаете, когда вы стреляете, убедите мышку просто вправо и у вас не возникнет проблем с попаданием на большой дистанции в центр. Также хотел бы сказать, что у нас очень прожорливый оперативник в плане стамины, поэтому стамина тратится очень сильно, обязательно к применению адреналин. Также из нашей особенности, в дыму мы быстро регенерируем стамину, но это нам не сильно помогает, дымов не так уж и много. Наше спецсредство это зажигательный снаряд, который наносит урон и в этот же момент накладывает эффект горения с уроном в 10 каждые 4 секунды. Горение накладывается только в момент взрыва, а не после него. Лужа с огнем не разливается. На дистанции мы стреляем не очень, несмотря на то, что скорострельность наша 11 выстрелов в секунду. И падение урона начинается с 36, но урон за один выстрел у нас в голову всего лишь 16. В связи с чем мы не являемся оперативником, который воюет на большой дистанции. Мы больше являемся оперативником, который воюет на ближней средней дистанции. Тем более этому способствует наша обилка, которая является фактически напоминанием к такому режиму, как туман войны. После активации способности вы под себя кидаете дымовую гранату, которая действует 5 секунд, и в течение 20 секунд у вас пропадает метка и иконки, соответственно вы не засвечиваетесь противнику и остаетесь фактически невидимым, точнее на вас не появляются маркеры. Кто застал ивент туман войны, меня прекрасно поймет, именно данный оперативник подарит вам те эмоции, которые вы испытывали в тот момент. Рон нашего оперативника 16 в голову, 9 в тело и 7 по конечцам, довольно таки мало, несмотря на нашу скорострельность, но если брать в совокупности, данный штурмик играется довольно-таки комфортно с использованием его обилки и при активной игре. Лично мне понравилось. Горение, конечно, хорошо, но как вы обратили внимание, радиус поражения не такой большой, и горение накладывается именно в тот момент, когда вы попадаете по оперативнику, и после этого этот эффект уже не накладывается. Также при активации способности с вас снимаются все негативные эффекты эффект горения не накладывается если вы стреляете через стену в отличие от той же AFL либо Хаганы. Довольно интересный оперативник с его прикольной обилкой надеюсь вам понравилось данное видео вы естественно прожмете лайк поставите колокольчик если честно искренне надеюсь что данное видео помогло вам решить какого оперативника взять хотя бы немножко приблизило вас к решению данной проблемы. Если вам нравится подобное видео, пишите в комментариях, если вам что-то не понравилось, соответственно, тоже пишите, будем делать работу над ошибками, хотя такие видео у меня есть, но они уже устарели на 2 года, но тем не менее, можно посмотреть, какая игра была 2 года назад, ссылки, соответственно, я тоже оставлю в описании. Также обращаю ваше внимание, что будет видео со всеми прицелами штурмиков в легендарках, эпических образах. Также видео будут по поддержкам штурмикам, снайперам и так далее. Пока я это еще не снял, пишите, что вы хотели бы видеть в данных видео. Возможно, я успею это доработать. Последний момент. Нас ну, с вами был Димон. Пока-пока. И не забываем, что в игре есть реферальная программа. Ссылочка под данным видео. Увидимся на полях сражений.